Привет, народ! Вы снова на нашем канале. Мы продолжаем проходить э, Ходячие мертвецы. Это уже второй эпизод. Э, вторая... Нет, это уже третья серия. И продолжаем. Я говорю, что я буду записывать по часу серию и затем выкладывать ее, монтировать и выкладывать. Э. Блять, а мы кепку-то не нашли? Yeah, Блять, я кепку-то Клементин не нашел. Видишь что-нибудь? Пока нет. Я знаю, он где-то здесь, где-то рядом. Сюда. О, блядь, ты нашел его? Так, осторожно. Проберитесь в лагерь. Тихо. Тихо. Надо быть осторожным. Видишь кого-нибудь? Могу сказать. Прикрой меня, Ли. Я собираюсь проверить палатку. Блять, сука, страшно. А там никого. Чего? Чисто. Этот лагерь слишком мал. Это точно не их основная. Я тоже так думаю. Давай смотримся. Где-то здесь есть то, что они украли у нас. Ну, начнем. С припасов. Пусто. Кажется, из них недавно кто-то ел. Она пустая, блять. Сейвлотс. Что в коробках? Они все из сейвлотс. В первых несколько дней они сказали людям забирать все, что есть сейвлотс. Есть что-нибудь полезное? Слишком много для одного. Поверь мне, эти подонки не остановятся. Может, просто хотели напомнить все, что принадлежит им? Ящик с ферм. Здесь ящик с фермы? Возможно, еда, которую мы им дали. Эти суки перешли черту. Ничего. Магазинная тележка. Похоже, они многое забрали. Так, что в палатке? Палатка довольно новая. Есть кто внутри? Два спальных мешка. Один из них детский раскладной стул Looks like they expected to be here a while. Так, давай смотрим Котелок Вода Просто, сука, вода так смотрим ящик пусто подожди так осмотр ничего сначала я смотрю оставшиеся все что осталось Так, ну значит все. Подобрать камеру. Ч нашел? Видеокамеру? Дай посмотреть. Батарея Ксель. Хорошо. Что еще у них здесь есть? Посмотрим. Может найдем что-нибудь полезное? Вижу, ты хорошо обращаешься с пушкой, которую я дал. Ты охотник? Нет, ну Лили, нас часто тренировала. Лили, да, ты говорил, что она у вас главная. Похоже, у вас отличный лидер. Ага, блять, хуидер. Истеричка ебаная. Давай посмотрим в палатку сами. Так, начнем со спального мешка. Кепка? Ч за. С... Бросьте оружие. Я не отступлю, можешь передать им, что Джолин не отступит. Эй, у нас был договор. Вы не стреляете по нам, мы даем вам еду. Какого хуя вы его нарушили? Договаривайся с ними, я не они. Я знаю тебя. Знаю, кто ты. Знаю, что ты сделал. Ты не знаешь меня. Что здесь происходит? Почему вы здесь одна? Что с тобой случилось? Отличный вопрос, мистер. Они сказали, с ним я буду в безопасности. Люди, которые жили здесь. Но здесь небезопасно. Ни не для меня, ни для моей девочки. Они плохо с ней обошлись. Совсем плохо. Они отвели ее в лес. И не сказали мне куда. Я умоляла их как только могла. Они просто смеялись, поэтому я убила их. Я остаюсь здесь, пока не вернется ко мне. Так или иначе, она вернется. Можешь... Вы меня не расслышали? Я просил вас, опустите сраные пушки. Думаете, я не убью вас? Я возьму этот арбалет и пущу красивую блестящую стрелу прямо тебе в глаз и выбью твои хреновые мозги. Вы не люди. Вы чудовище. Вы люди чудовища. Берите, что хотите. Где ты взяла эту кепку? У девочки. Ты украл ее у нее. Ну и что, если так? Ты украл ее у меня. О чем ты говоришь? А знаете что? что? Я передумал. Я пущу ему стрелу прямо в тебе бот. в яйца. Да, yeah, прямо туда. А потом повешу их на том дереве. <рапп> Подумай, Look, Подумай нас двое, а ты одна. Что бы ни случилось, один из нас убьет тебя. Как будто ты сможешь убить меня. They Они не смогли. Они уже пытались. Смерть повсюду. Забирайте мертвецов, мы сделаем еще. Ножи, ну скажи ему, мальчик, скажи, что у тебя на уме. Ебать. Пиздец! Ты убил ее? Она целилась сербалетом мне в лоб. Я считаю, он правильно сделал. Это отличный выстрел. Прямо в лоб. Люблю такие выстрелы. Хотя это пустая трата патронов. Значит, все, Возвращаемся. Если их здесь нет, я не знаю, где они. Будет плохой идеей бродить по лесу и искать их. Так что да. Возвращаемся. Как только они это увидят, то получат сообщение. Арбалет я думаю забрать. Красава. идем я вахуй просто Мужик, это была та еще прогулочка, верно? Боже, Дэнни. Что, тебе же не... их не жалко, а? Особенно после того, что они сделали с твоим другом. Вы вернулись? Что там случилось? Обо всем позаботиться, мама. Терри. Вы хотели не... не этого. Кто такой Терри? Мой муж. Скучаю по нему каждый день. Тогда я все нам испортил, почему бы и нет? О, ты да успокойся, принцесса, я сам посмотрю, что там. Что это с ними? Не знаю, судя по всему, они ругаются. Все напряжены, а? Да, можно и так сказать. У меня разные взгляды насчет управления группой. Ну, наверное, это говорит из-за их голод. Или, не забывай головы. Извини, что сегодня ты видел больше насилия, чем я думал. Но здесь вы все в безопасности. Не волнуйся. Думаю, мне стоит пойти осмотреться. Только не уходи слишком далеко. Ужин будет готов с глазом моргнуть не успеешь. И поблагодари Катю еще раз от меня. Они, ребятишки, в с коровой. Эта женщина просто наш спаситель. Хорошо? Иногда они бические долгие диалоги. Но они раскрывают сюжет. Это хорошо. Привет. Закрылась такая. Нихуя молодец. Пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара, пара пара Так, посмотрим-ка еще раз на качельке. Сделано. Они должны быть всех счастливого. Дэнни. Привет. Я, Я рад, что смог использовать ее сегодня. Мою девочку. Тебе правда нравится это оружие? Что, не нравится? Нравится. Точно. Как вы тут справляетесь? Ведь у вас только одна корова. Было больше, но они тоже проголодались. Их или переболели, хотя... Сейчас скажу. Люди голодают, и несколько буханок хлеба сейчас очень дороги. Вы, к счастью, сейчас на нашей стороне. Вы, ребята, весьма глубоко обосновались. Вдали от всех. У вас много гостей? Уже нет? Бандиты разве что. Раньше мы проводили сюда детей из школы на экскурсии. Тогда я пойду ждать ужин. Он будет очень вкусным. Мне немного страшно за такие разговоры, блять. Так, смотрим еще раз на генератор сток сена похоже что это коровья кормушка кукурузное коле. Ну чё, Лиля? Hey, so Ли, что произошло, произошло в Алагер? Ты нашел людей, которые ранили Марка? Мы нашли палатку и несколько ящиков. Ничего полезного. Серьезно? Нет еды? Jesus. Господи. О чем вы с не спорили, когда я вернулся из лагеря? Ли, он сходит с ума, он пришел и начал говорить об обыске амбара, в котором эти люди якобы что-то прячут. Но ты сказала ему держать свои мысли при себе, так? Мы гости здесь, мы не должны злоупотреблять их? Бестеприимностью. Как я вижу, нам следовало бы не пойти на ужин, а собрать еду и уйти. И я начинаю думать, что твой дух имеет счет другое мнение. Что ты думаешь по поводу ухода из мотеля? Это приятная смена декораций. Ах, если мы бы остались там, мы остались там, где были, тогда Марк бы не валялся бы стрелой в плече. Hey, yo. Мы you можем talk, поговорить you. наедине. К okay. мудаку. Okay. Like kind of yeah, well, Но не думал, что это изменится. Просто It's он такой, какой есть. Как ты справляешься с ним? Слушай, я знаю, что мой отец иногда бывает мудаком, но он неплохой. у него просто было много плохого в жизни. Он через столько всего прошел и очень многое потерял, и это озлобило его, понимаешь? Да, он резок и зол, но только чтобы защитить себя. И меня. Я это все, что осталось у него в этом мире. У меня также я тоже. Тебе не нравится, что тут что-то происходит? Что заставило тебя так думать? Что на самом деле произошло в лагере? Ничего, не волнуйся. Становлюсь немного параноиком. Я знаю, что ты имеешь в виду. Эти люди из леса пугают меня. Если спросишь меня, то я думаю, мы должны поужинать и сразу идти. Да ладно, Они тебе не должны быть грубыми. Пойду проверю, что творится. Не будь -то любопытным. Такой тип любой обычно сильно печётся от своей приватности. Да, и нам не надо, чтобы сова не носа куда не следовало, да и предлазначено. Да, да, да, да, да. так все смотреть не на что значит с плохим дядей говорить мы не хотим потому что он нам не интересен Поэтому мы пойдем посмотрим, что тут есть еще красивого и вкусного. Тюки с сеном. Здесь много сена. Сена может быть использована в качестве укрытия от стрел, если это станет необходимо. Ух ты, блядь. вечер. Коровка все хорошо, Климентина. Можешь погладить ее? Все в порядке. Продолжай. Клак Катя сказала, что у Мейбл сегодня ночью родится Теленок. Посмотрим Клементина что это за штуковина папа сказал что это называется соль лизунец да, да но не лежи ее она невкусная ты лизал ее я не я знаю, знаю. <с> ай блять я не знаю просто несколько заградительных столбов Ладно, пойдем дальше. Пек, кормушка. Это кормушка. Логично. Что следующий? Выглядит куча старой грязной одежды. Пахнет отвратно. Так, к, к двери пока этой не пойдем. Осмотрим все подряд. Пусто. Ты тоже заметил его, не так ли? Ли, они прячут что-то за этой дверью. Я заглянуть туда, у них есть ящики с хламом. Или что-то металлическое острое и острое. Не будь параноиком. Это моя работа, быть параноиком. Ли, вся моя семья сейчас на этой ферме. Как насчет тебя? Или Клем? Я буду защищать ее, несмотря ни на что. Я знаю. Смотри, этот парень с Катей. Как ты его звать? Он хорошо ее запер. Как только мы вошли, я слышал звуки за дверью. Ли. Какие? Я считаю, что мы должны проверить. Найди молоток. Я в два счета сниму эту штуку. Постой, настроим меня на случай, если покажутся фермеры. Эй, мужик, одумайся. Ты сломаешь замок. А что, если мы неправы? Ты проебешь шанс накормить детей, которых хочешь спасти. Не защитить. Думай головой, Кенни. Хорошо, профессор. профессор что, ты что ты придумал? Давай сначала взгляну, с чем мы имеем дело. Hey. Эй, Ли, ты же знаешь, oh, как вскрывать замки? Lock, right? no. Нет. Why Почему ты так подумал? Well, ну, ты же, ну, you know, знаешь, urban? из Гетта. О, ты не сказала то, о чем я подумал? Господи, мужик, я из Флориды. Всякая херня порой вылетает у меня изо рта. Извини. Он хотел сказать нигер. Хм. Видишь эти шурупы? Мы можем попасть внутрь, внутренний ломая замкнул. Просто открутив, а затем поставив замок на место. Обратно, как ни в чем не было. Отлично, звучит, как будто у тебя созрел план. Я поброжу вокруг, посмотрю за парнем у коровы. Эдди. Бля, я думаю, его зовут Дэнни. Неважно. Парни, поочно вам найти что-то? Он пришел, что он слышал шум. такая маленькая шушка. Немного нервничает, мама снова нужна твоя помощь. Не доктор. Впеиться. Дверь стоила. Так, что у нас здесь интересного? Okay. Так, что у нас здесь? Ничего ну, нет, что ли? Пиздец, блять. Даже потыкать не дали. Так, нус. Она выглядит тощей. Она выглядит тощий. Клем, тебе нравится эта корова? Она чудесная. Держи, Клементина. Моя кепка! Ты нашел ее? Я знала, ты найдешь ее, как и обещал. Слушай, а ты никому ее не давала? Нет. Ты видела, каких нибудь незнакомцев у отеля? Кто мог взять ее? Нет. А что? Пусть так. Просто дай мне знать, если увидишь что-нибудь в этом роде. Я обещаю. Надеюсь, когда-нибудь. Может быть, маленькая девочка, как ты. Это хорошо. Ты будешь хорошим папой. Ну, спасибо, что нашел мою кепку. Не за что, Клем. Нет, но ты можешь. Я что-то пропустил? Вроде нет. Здесь странно пахнет. Как навоз? What's Что манюр? такое навоз? Кака. <coughs> Дети. <coughs> так, Кини. Так, ну давай подумаем, как мне его отвлечь. Так, давай выйдем, потом вернемся к забору. Эй, Энди? Ага. Зачем ты закрыл ту дверь? Мы не можем позволить тем людям в лесу красть наше добро. Они периодически приходят грабить нас, и ограда не ä, помогает. У тебя есть отвертка? А что? Ой, не бери в голову. А, Дэнни упомянул, что ему что-то нужно. Что именно? Черт, я уже не помню, извини. Хорошо, хорошо, сейчас вернусь, док. false alarm I'm back hey there Andy yeah danny needs something again <sighs> all right all right you right back doc mm. I still can't get that lock off the door hmm Probably just need a screwdriver or something. Так, где-то, короче, тут был какой-то шлак. И в нем мы бы смогли что-то найти. Да, блядь! Мне не кормушка нужна. Мне нужно кое-что другое. Где-то тут у них мусор был. О. Пахнет отвратно. Так, давай-ка тогда на пойдем найдем отвертку. Okay. Так. Зачем ты закрыл его? И как такая женщина, как ты, успевает следить за всем домом? Ой, просто хорошо справляюсь. Да еще и мои мальчики меня вручают. Без них я бы точно не справилась. пикапер старый, блядь. Ой, блядь, старый хер. Бабульку пикапит. Ля какой, ля чё а. Так, инструменты. Инструменты у нас есть вот здесь. Ящик с инструментами. Мультиинструмент. И я позаимствую ненадолго. Ну что ж, теперь возвращаемся. Нет, нет, нет, стой, стой, стой, стой, давай на секундочку вернемся. Просто мне кажется, не надо лезть к ним туда, в амбар. Давай сначала просто погуляем и сходим на ужин. Но я не хочу лезть к людям, они нас приняли к себе, а мы сейчас, блядь, полезем к ним э, в дом, блядь. Ага. Не суди так строго, дорогой. Сейчас у людей пробуждается самое худшее, но если присмотреться, то в каждом можно увидеть частичку человечности. Как дела у Марка? Лучший из моих пациентов. Маид постоянно начинает царапаться и плакать. Он определенно мог бы научить их быть мужиками. Ты мне должен довериться, или я уже много раз заштопала? Так что вы храните в этом амбаре, ну кроме коров? Так-так. Кое-кто стал очень любопытным, не так ли? Не хотел подглядывать. Уверяю тебе, там нет ничего интересного. Немного того, всего, Как раз то, что нужно для ухода за фермой. Мы нарвались на неприятности. Я так рада, что вы не пострадали. Эти бандиты просто не знают границ. Но мои ребята могут дать им отпор. В лагере мы встретили женщину до того, как она умерла. Она не была одной из бандитов. Похоже, они делали с ней очень плохие вещи, пока ваши мародеры были там. Я думаю, у тех ребят в лесу проблемы с наркотиками. И что с того? Значит, им нельзя доверять? Никому из них. Пойду, пожалуй, смолюсь. А ужин... Я кушать хочу, тетя. Ну-ка, блять. А что, мне обязательно это хуету твари? И так, мне начинает это не нравиться Ну, если скоро, так скоро, ладно Пойдем навестим еще раз нашу подругу. С ее батей. Нет, не надо осматривать электрическую ограду. Нам нужно зайти вот сюда. Так. О, можно попиздить Слари. Давай поговорим, с Слари. Просто мне очень интересно узнать судьбы людей, узнать их мнение. Uh, я прям хочу-хочу-хочу с ними говорить. Это мне очень интересно. Uh. Знаешь, я тебе кое-что подложу, прежде чем мне лезть в свои дела, ебаный пидор. Пошел нахуй. Что происходит? Ли? Что случилось?